Здравствуйте, меня зовут Виктория, мне 47 лет, я счастливый пациент Института базальной имплантации. К клинику я обратилась после многочисленных консультаций в других местах, где мне предлагали лишь съемные конструкции. Я понимаю, что со съемными протезами живут тысячи людей, но чисто психологически я с этим смириться не могла. А недавно я узнала о методе Базальная имплантация, которую разработал известный хирург из Германии профессор Стефан Ниде, заинтересовалась. Место, где это делают качественно довольно давно, мы искали всей семьей. В результате оказалось в институте базальной имплантации. Базальная имплантация изменила мою жизнь буквально за три дня. Оказальная имплантация, администратор Юлия. Здравствуйте! Как могу к вам обращаться? Здравствуйте, меня зовут Виктория. Я хотела бы записаться на бесплатную консультацию. Очень приятная Виктория. Могу записать вас на среду в 11.00 или в четверг на 15.00, когда вам будет удобнее. Давайте в четверг. Записали вас на четверг. Спасибо вам за обращение. Будем вас ждать. Спасибо большое, до свидания. Здравствуйте, вы на консультацию? Здравствуйте, да. Отлично. Пожалуйста, присаживайтесь, сейчас заполним документы и пригласим вас в кабинет. Вопросы, что бы вы хотели решить какую проблему? Доктор, зубов нет спереди, сбоку. Коронки, вернее, массовидный протезик этот стоит на штифтах. На штифтах. То есть все передние зубы угу. то есть на так. штифтах. Штифты стоят в корне, угу. но корни уже ну, сказали, что тряхают. Но здесь зубов у меня нет. Угу. А жую я только двумя, одним верхним, одним нижним. Получается, что они только участвуют в процессе а, в и все в все. В Но в они уже до... изношены. Угу. Да, Уже пломбы, которые были, стали раньше, они их уже нет. Прямо ощущается подвижность, когда вот я угу, понятно, у -у -у. только провожу снизу. Здесь у нас жевательное дело также отсутствует. И здесь у нас один зуб Так мы будем конкретно планировать реконструкцию то есть мы будем возвращать ту высоту которая у вас когда-то была и поэтому вы должны быть готовы к тому, что прикус у вас будет выше, чем э, вот сейчас. А в результате будет очень стабильный просто десневой уровень такой, во-первых, э, не будет атрофии в перспективе, то есть везде будет всегда плотно, красиво будет мост. Когда мы поставим вам уже все конструкции, у вас поднимется прикус, то есть после этой процедуры, после того, как мы прикус вам поднимаем, э, подавляющее большинство наших пациентов, которые, допустим, у косметолога что-то делают, половину процедуры перестают делать. Разрешите теперь ваш снимок компьютерной томографии, я еще изучу. И более подробно расскажу уже по ситуации с костной тканью и э, по состоянию тех зубов, которые у нас по нашим вот э, представлениям требуют удаления. к сожалению корни э, сейчас имеют воспалительные процессы на верхушках это так называемые гранулемы или кистогранулемы то есть это небольшие воспалительные такие э, очаги которые находятся на корнях э, при допустим протезированных зубах в вашем состоянии того же является к удалению, показанием к удалению этих зубов потому что э, Новая конструкция, которая будет установлена в случае, если она будет установлена на эти же зубы, она у нас не будет фиксироваться, она будет потеряна, поскольку корни сами уже разрушились и появился кариес корня, то есть они не будут функциональны. Что касается верхних зубов в боковом отделе, жевательных зубов, то есть вот это зуба зубоалеволярное выдвижение, то есть зубы. Да, справа и с левой стороны они у вас выдвинулись. И за счет этого, чтобы их протезировать, их нужно просто срезать наполовину, при этом нужно убирать нервы, а при том, что уже есть поражение, то эти зубы также функционально, они не смогут участвовать в протезировании. Поэтому в нашей клинике мы, когда, допустим, производим расчет стоимости лечения, мы не считаем конкретно количество, которое вам будет установлено. Конкретно уже профессор решает, сколько требуется имплантата для того, чтобы создать стабильную систему. И мы с вами то есть мы не считаем, сколько там, 2, 3, 4, то есть конкретно вот 10-12 обязательно должно быть установлено. Но уже жевать и пользоваться можно действительно реально уже на день фиксации. То есть, то есть мы грузим сразу. Вы теперь сможете проанализировать эту информацию, подумать в домашних условиях, возможно посоветоваться со своими родственниками, либо почитать что-либо еще в интернете. Если у вас будут какие-либо дополнительные вопросы, вы всегда можете позвонить, либо прийти на бесплатную повторную консультацию. Виктория, сегодня у нас с вами антропометрия, то есть мы измеряем антропометрические параметры вашего лица, то есть выбираем зубки и непосредственно проводим гигиену. Гигиена у нас сегодня предоперационная, то есть мы очищаем полость рта от остатков каких-либо камней, инфекции, чтобы к операции полость рта ваша была готова. разрешите еще немного времени вашего займем для выбора зубов непосредственно. Сегодня мы с вами провели предоперационную гигиену и провели антропометрию. То есть мы с вами уже окончательно выбрали те зубки, которые мы с вами будем ставить, и мы их в следующий раз уже увидим на примерке. Thank you. Мы сейчас расставляем трансферные колпачки на каждый имплантат и делаем оттиск с имплантатом. При помощи них будет изготавливаться модель и происходить как раз перенос положения имплантатов для цельника. Рекомендация, рекомендациям, как ранее оговаривали, делаем ваночки 5-6 раз в день, пожалуйста, принимаем обезболивающие таблетки, кетанов либо немесил, по одной таблеточке не чаще, чем через 5-6 часов, масочки при необходимости и, соответственно, тоже наши салфеточки. Все это мы вам вложим, по любым вопросам звоните. И, пожалуйста. Добрый день меня зовут Алексей Родочинский. Сегодня я вам расскажу немного о том, чем мы занимаемся, как это все происходит, поговорим немножко о технологиях, которые мы используем. На сегодняшний день наша зуботехническая лаборатория укомплектована самым современным оборудованием. Мы используем современнейшие технологии в производстве наших протезов. Все сотрудники нашей зуботехнической лаборатории постоянно проходят обучающие курсы повышения квалификации как в России, так и за рубежом. Основное направление нашей зуботехнической лаборатории – это изготовление протезов на базальных имплантатах. Перед вами конечный результат работы нашей лаборатории сейчас мы вам покажем этапы изготовления тотального протеза сейчас мы будем сканировать модель при помощи 3d сканера С вами каркас, изготовлены методом лазерного селективного спекания. Мы активно используем цифровые технологии, что позволяет нам добиться прецизионной точности наших работ. Каркасы, полученные методом селективного спекания, не требуют механической доработки. Вся моделировка происходит в компьютере. Следующим этапом будет вклейка зубов и нанесение искусственной десны. В своей работе мы используем только импортные качественные материалы. В наших работах мы используем композитные керамонаполненные зубы швейцарской компании «Кондулор». Следующим этапом после вклейки зубов является нанесение десны. Мы используем композит японской фирмы ШОВ. Этот материал отлично полируется, не впитывает влагу, остатки пищи, обеспечивает оптимальный результат, комфорт использования для наших пациентов. Добрый день, Виктория. Проходите, пожалуйста. Присаживайтесь. Проходите, пожалуйста. Так, Виктория, скажите, как самочувствие, какие ощущения, на что обратить внимание после протезирования? Ничего не болит. Ничего не натирает. Удобно ли жевать? Ну, жевать... Надо еще пока привыкнуть, потому угу. что она не так живется, как своими зубами. Около месяца обычно идет на адаптацию по, скажем так, прикусу, по пережеванию пищи, чтобы эти зубы уже стали непосредственно как свои. Так, Виктория, сейчас мы с вами будем проводить коррекцию прикуса, ручную доработку точек контактов смыкания зубов. Когда изготавливались ваши конструкции, по сути, они все моделировались в компьютерном виде и они корректировались в аппарате артикулятор. Но так точно, как ваши мышцы чувствуют, конечно, такого уровня никакой аппарат достичь не может. Поэтому сейчас мы в ручном режиме доточим некоторые точки контакта для полной стабилизации. Что должно у нас получиться? Мы должны отобразить топографию смыкания для центра стремительного движения, чтобы ваши контакты, они были все центрированы. Таким образом, немедленная нагрузка на имплантатах, она будет безопасной, и это также будет удобно, поскольку, поскольку опорные бугры на нашей челюсти, на верхней, они как раз находятся нёмно, то есть к центру. Этот момент. Угу. Открывайте, пожалуйста. Так, стучите зубами, только лишь стучите, не трите пока. Хорошенечко стучите. Угу. Открыть, пожалуйста. Виктория, сейчас мы с вами отрегулировали прикус. У нас сейчас точки контактов получились центростремительные, то есть они у нас находятся на небных поверхностях. Это очень правильные контакты, то есть они физиологичные для челюсти и, ну скажем так, удобные для эксплуатации и безопасные для имплантатов. Вы в ближайшее время, около недели, будете дальше продолжать уже использовать ваши новые зубы, будете ими жевать, но нагрузку нужно давать постепенно, по нарастающей. То есть Сейчас вы продолжаете пока использовать более мягкие виды пищи. Вы можете жевать, использовать любую пищу, но э, хорошо термически обработанную. Что касается гигиены, то есть здесь нам потребуется обязательное использование э, аппарата ирригатор. То есть это под струей воды вымываются все, э, скажем так, стыки моста с вашей десной. То есть это гидромассаж десны. Это очень важный аппарат в вашем, скажем, э, рационе гигиены. Виктория, зубная паста у нас должна быть без абразива. Потому что абразив будет создавать микроцарапины на зубах и на имплантатах. И, к примеру, за, допустим, несколько лет использования может на имплантатах, на шейке откладываться такой вот этот абразивный даже налет и он может э, портить шейки имплантатов. Поэтому зубная паста без абразива. Она должна быть, э, создавать просто гладкую поверхность и тогда зубы всегда будут глянцевые, всегда гореть, всегда блестеть. Вот. Что касается зубной щетки. Для конструкций ортопедических рекомендуется жесткая зубная щетка или жесткая Мягкой зубной щеткой вы не вычистите качественно эти конструкции. То есть конс реально щетка должна быть жесткая или жесткая Поэтому зубная паста, э, ирригатор и правильная зубная вот это ваш комплекс гигиены, который даст вам очень стабильный такой хороший результат, который вас будет радовать, не будет застревать нигде пища, то есть будет везде все гладко, хорошо и э, долгосрочно. Ну скажем так, месяц это такой э, рубеж, когда становится ну, Более-менее удобно и уже меньше всего каких-то там возникает новинок, скажем, новых ощущений. В основном вот месяц уже нормально. Так, чтобы вы забыли, что это не ваши зубы, обычно проходит там год или два, допустим. Конечно же, к вашим зубам вы с ними родились. И даже если у вас стояли мосты, то это все равно многолетняя эксплуатация. Это очень много времени привыкания к этому происходило. И тут за три дня... Появилось так много нового, что, конечно, организм сейчас идет в стадии адаптации. Перед не только внешней адаптацию мы видим, как вот да, изменяется лицо, то есть как-то гармонично становится губа, но и внутри. Также и кости сейчас перестраиваются, и мышцы все перестраиваются. Поэтому сейчас у вас вот здесь, в нижней трети лица, на самом деле, в ближайшие там 4 месяца идет очень большая работа. У вас, ваш организм с этим всем работает. Но также есть вот большие положительные моменты в этом. Мы с вами удалили те зубы, которые имели большие инфицированные вот вокруг себя а, такие области. То есть инфицированные зубы и эти области удалены. И сейчас ваш организм просто будет это все дело а, затягивать, это будет заживать. И ваш организм, иммунитет перестанет работать на погашение вот этого воспалительного процесса. Просто иммунитет не будет так активно эксплуатироваться, клетки э, лимфоциты не будут поступать в эти области, чтобы пытаться это стабилизировать. Этого уже не будет. То есть у вас реально сейчас абсолютно здоровый организм в области нижней трети лица. Mm -hmm. Это важный такой момент, достаточно. Не, все, доктор, понятно, вопросов нет. Хорошо, Виктория, тогда э, продолжайте эксплуатацию. Вот, надеемся, что эти зубы будут радовать вас. И э, встретимся на следующем контрольном посещении. Спасибо. Хочу сказать огромное спасибо всему коллективу клиники. Замечательным, внимательным, уникальным, не боюсь этого слова, докторам. Профессору Стефану Иде, главному врачу Шмойлову Андрею Евгеньевичу, Сень Маргарите Михайловне, Азаду Ассекзаде, всем девочкам, ассистентам, администраторам, и всем, кто здесь работает. Если вы хотите радоваться жизни, иметь красивую улыбку, приходите в Институт базальной имплантации.